Таунхаусы в поселке Южин. Дел строительства еще некоторых. В этих домах есть газ. Газ сетевой. Они здесь как двух, так и трехэтажные. У каждого свои так скажем, отдельные хода, своя территория. Территории достаточно много. Кто-то ее делает под брусчатку, а кто-то оставляет для выращивания цветов, плодовых ягодных растений. Таунхауса с индивидуальным гаражом. Давайте посмотрим, что внутри. Такая зона. Не знаю, гараж можно поставить. И вход на второй этаж. Здесь кладовая. Получилось из того, что с одной стороны у дома меньше пространства, чем с другой стены полукруглые за счет этого получается такой вариант на ту сторону выход зоны барбекю канализация трубы уже выведены. идемте посмотрим второй этаж а втором этаже свободная планировка стены отштукатуренные И третий этаж, трехэтажная, свободная планировка, порядка 150 квадратных метров.